Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь Терни к звездам. Сегодня хочу поговорить о шумевшей уже вообще теме в криптовалюте призм. Это обзор финверсии, это государственная какая-то структура по указу президента, которая была создана. И вот финверсия сделала обзор на криптовалюту призм. И многих в сообществе это возмутило. А декан какой-то там кафедры в криптовалютной первой школе в мире Дмитрий Ерошев и Евгений Алпа. Провели вчера даже с одним из организаторов данного канала Zoom, где попробовали поработать с возражениями, но на этом зуме каждый остался при своих. Ссылку на этот зум я оставлю в описании, а также оставлю ссылку на канал Финверсия. А тут вы можете найти уже два обзора, якобы на криптовалюту призм. Вот мы видим неделю назад в центре внимания Рой Клуб использует криптовалюту. Призм, стоп-пирамида 5 выпуск и стоп-пирамида 6 выпуск. В центре внимания опять Рой Клуб, но тут и на призм накидывают на самом деле. Что хочу сказать по этому поводу? Тут уже я видел и вступил в чат, что Цой хотел подавать от лица Муратова. Ну, Он хотел, чтобы Муратов подал иск в суд на данных владельцев канала чтобы они там публично извинились или что-то с такими целями. В чатах тоже вижу настроения какие-то гуляют, да вот, они там неправильно что-то сделали. Алпатова вообще вчера заявила, что они готовы декларировать криптовалюту призм, она и, и Ерошев, и то, что готовы платить с этого налоги. А некоторые в чатах тоже начали возмущаться по этому поводу, потом Алпатова съехала, написав так, что готовность – это не факт, что ты будешь так делать. В общем, не знаю, переобулась она или нет, можно, конечно, сказать, что вначале она это и имела в виду, по-хитрому так подействовала. Что я вообще по этому поводу думаю? Ну, если вы начнете смотреть эти два видеообзора, то вы поймете, что... Короче, автор этого видеоролика, он вообще не разобрался в теме. Он проходит по клубу но ошибочно думает что это то же самое что криптовалюта призм во первых я не понимаю почему такие бурные обсуждения да это какая-то российская государственная структура которая разоблачает якобы мошенников в интернете но посмотрите посмотрите сколько просмотров за неделю 3-2 тысячи просмотров тут топовые ролики очень много не набирают а, ну вот 26 но этот ролик даже не связан там с разбором каких-то мошеннических схем или еще что-то там просто про рынок ну 26 тысяч просмотров ну да пускай ну пускай 30 тысяч просмотров соберет ролик а, на негативный отзыв по криптовалюте призм во первых что можно с этим сделать во первых можно прям вот а, ерошеву алпатовой а, не сидеть и мусолить одну и ту же тему и выставлять себя какими-то сектантами потому что порой все равно дело до такого доходит когда вы человеку начинаете там рассказывать издалека рассказывать большущую большущую предысторию они а работать с возражением. и вот э, включили обзор стоп пирамида номер 5 э, марат там или как его зовут фигню какую-то наградил ставишь на паузу и говоришь в чем он ошибся в чем он не прав переходишь ко второму ролику и также в чем он ошибся в чем он не прав в целом хочу сказать что вот данные обзоры Остальные видео на канале я не смотрел, возможно, они будут толковые, но этими видеороликами еще раз чувствуется государственность Российской Федерации, потому что деньги налогоплательщиков улетают опять непонятно куда. Вот из бюджета берут ваши налоги, и они улетают вот на такие ролики, где человек даже не разобрался. Это то же самое, что если бы он сравнивал кэшбери и рубль, МММ, и рубль и говорил что это одно и то же то есть не то что Кэшбери использовала рубли в качестве оплаты как делает рой например а говорили что Кэшбери ммм и рубль это одно и то же курс рубля все время падает и поэтому не рекомендуем вам пользоваться данной валютой вот в принципе то что сказал они вроде марат зовут этого человека если что не обижайтесь там я пытался запомнить если честно но за два раза вот что-то не припомнилось. И вообще призмучам рекомендую, наверное, не реагировать на такие ролики и даже не ставить им дизлайки, потому что это все равно продвигает ролик, а иногда мы знаем, у нас в сообществе фабрика троллей уже своей есть, которые с комментариями налетают на видеоролики, и потом это, ну, немножко по-ботоводски выглядит, и человек, который даже будет оценивать ситуацию извне, а снаружи, просто так посмотрит, подумает, о нет, тут их обосрали, они ботов каких-то заказали, они побежали, на Крутили и начали говном кидаться. Надо просто не обращать внимания. Игнор это лучший инструмент. Ну записали два ролика. Максимум можно сделать реакцию. Показать, где несостоятельность вот этого человека, который делал обзор, который получает финансирование из бюджета Российской Федерации. А еще можно обратиться в какие-нибудь структуры и уточнить, а за что этот человек получил деньги, если он даже не разбирается в том, о чем делает видеоролики. То есть он их клепает только для отчетности. Можно любой ерунды наснимать, как бы показать, ну вот я записал, а смотрите, он популярный стал, а там просмотры, еще что-то. И все, ему, ну на, тогда еще держи себе денежек на новые ролики. И мне непонятно, вот, ну, 3 и 2 тысячи просмотров. Давайте посмотрим, какие вообще ролики есть про призм. Смотрите, Дэн Лидер ТВ, Лохотрон Призм, Пирамида Рой Клуб, Научная Шизофрения, номер 7244 тысячи просмотров. Ютубная, Секта Крипто Пенсионеров Призм, Развод Бабушек, Парамайнинг, Рой Клуб отзывы 123 тысячи просмотров мне кажется вы не на те ролики обращаете внимание вот смотрите васильев сделал ролик ютубная призм блогеры не разбираются в крипте почему им нельзя доверять вот вот что он сделал он снял видеоролика на основе ролика ютубный и подправил ее подтянул за ее ошибки вот это правильно то же самое можно сделать с фин то же самое. Вы посмотрите финверсия 3.1 тысячи просмотров. Это гос YouTube канал. Его так же как и телек никто не смотрит. А кто смотрит, это наверное какие-нибудь, ну, немного умалишенные люди. Ладно, не буду сейчас обзывать зрителей данного канала, но он не совсем популярный. И мне непонятно, почему из-за него подняли такую огромную бучу. Вот ютубная 123 тысячи просмотров, где она опускает призм в пол. Говорит, что это секта, крипта пирамида пенсионеров, где еще к тому же одни пенсионеры. Денис Лидер ТВ. Почти что 300 тысяч просмотров. Почему вы на лидеров мнения не обращаете внимания, не разбираете их ролики и не пытаетесь выйти с ними на связь чтобы вот все это обсудить почему вы говорите что какой-то там марат не помню как его зовут а, что он имеет какой-то вес и что его реально кто-то слушает ну кто его слушает а, 3000 человек из которых тысячи это призмощи, но ну, это же не серьезно я все-таки не говорю что алпатова и ерошев что-то плохое сделали если они считают этим заниматься пускай не этим занимаются пускай они пишут письмо пускай работают в этом направлении но все же я бы выбрал другой алгоритм записали обзор записали найдется может человек который опровергнет их слова но реальных каких-то действий предпринимать, ходить с ними судиться, пока они не мешают нашему виду деятельности, криптосообществу работать, как-то существовать, я думаю, не надо, потому что зачем к себе привлекать излишнее внимание? Мы все с вами прекрасно понимаем, чего хочет государство, государство хочет контролировать все и вся, и вряд ли оно хочет это делать для людей. То есть вы не найдете такого, наверное, государства, которое откажется от каких-то своих вы ради народа на чьей территории они присутствуют и заявление что вы хотите декларировать криптовалюту хотите платить с нее налоги это все очень здорово только я сейчас обращаюсь к тем кто возможно чуть чуть не в теме вылетел с орбиты вы можете обещать действительно все что угодно но криптовалюта она анонимная и вы можете просто не говорить, что она у вас есть А работа с государством в криптовалютной сфере Я даже не представляю, как это все будет делаться Это по-любому они берут блокчейн под контроль И верифицировать начинают все кошельки Потому что если мы посмотрим, что стало с WebMoney Когда там нужно было проходить обязательно верификацию Что стало с какими-нибудь Яндекс деньгами, Kiwi Хотя они у меня до сих пор не верифицированы, да, Яндекс и Киеви но яндексом я возможно уже пользоваться не могу В вебмани у нас на территории беларуси я уже пользоваться так не могу поэтому я считаю что нужно не привлекать внимание и тем более не двигаться в сторону какого-то содружества сотрудничества с государством потому что у государства только одни методы это брать под свой контроль и потом делать что они хотят я думаю те кто держит криптовалюту призм и какую-нибудь другую криптовалюту но они в корне не готовы к таким вещам и они они как раз таки пришли в криптовалюту чтобы не быть на крючке у государства а тут получается уже люди какие-то повылазили от всего сообщества ведут диалоги выдвигают свою позицию как позицию всего сообщества что тоже в корне неправильно и предлагают какие-то пути решения мне лично вот я не знаю сидел смотрел слушал э, вот эти видеоролики ответы э, ну, ну, записали записали они что Space уже Роскомнадзор заблокировал. Я думаю, нет, я думаю, тут никто ничего не будет блокировать, потому что они элементарно а, даже нам не могут навредить. Потому что видеоролик, который был снят, скорее всего, он про Рой-Куп и заблокируют они первым делом Roy-Cloop а, про GitHub криптовалюты Prism, про Prism Space про ноды они даже слыхать не слыхали, но это видно по содержанию видеоролика. Так что, ребят, выдохните, не стоит переживать, все пучком. Ну, а там, кто хочет попытаться побороться, те пускай борется, Я уверен, что криптовалюте призм, это репутационного какого-нибудь ущерба, ну, точно не принесет, потому что можно сделать обзор на два вот этих обзора и доказать, полную несостоятельность проекта Финверсия и еще уточнить, а куда идут налоги, за что, вот, вот на эту ерунду разве. Пишите свое мнение в комментариях, возможно я ошибаюсь, как-то однобоко смотрю на ситуацию, но я реально думаю, что лидер ТВ а и ютубные, они намного больше ущерба принесли криптовалюте призм, чем вот такие вот эксперты.